Пристегните ремни, железный занавес закрывается. Электронные повестки. Как жаль, что прекрасное далеко, в которой отправилась Алиса вместе со своим мелофоном, принесло нам не межгалактические путешествия, а электронные повестки. Будущее наступило. Что мы имеем, кроме начинающегося бума новых мемов? Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Никогда. Первая презумпция виновности, то есть получение. Повестка считается врученной после ее размещения в личном кабинете гражданина на госуслугах. И через 7 дней после этого человеку запрещают выезд за рубеж. Существуют другие способы доставки, но они архаичны и не сильно поменялись. Разве что также получили статус повесток Шрёдингера. То есть вы их не видите, а они есть и уже действуют. Мы пока не знаем практики права применения, но можно предположить, что в первую очередь будут использовать электронные повестки. Это просто. Нажал кнопку, первый миллион ушел. Поэтому лучше не удалять аккаунт на госуслугах. Чем раньше вы узнаете, что повестка есть, тем больше шансов у вас будет принять меры. Теоретически повестки также должны размещаться в едином реестре повесток, но он пока не готов и учитывая с одной стороны высокотехнологичность процесса, а с другой уровень криворукости и коррупции в государстве, если его сделают через год, это будет чудо. Далее вы можете не явиться в военкомат. Точнее, вы не должны являться в военкомат. Еще точнее, вы должны не являться в военкомат. Не Ни при каких, каких обстоятельствах, обстоятельствах не, не ходите в военкомат. Там, Там вас убьют. убьют. И вот когда вы не явитесь в военкомат, вас так же, как и раньше, могут привлечь к административной ответственности по статье 21.5 и наложить штраф от 500 до 3000 рублей. Но есть и ряд навел связанных с неустанной заботой Госдумы о нашем благополучии. Через 20 дней после появления повестки Шрёдингера вы не сможете регистрироваться в качестве ИП и самозанятого. Регистрировать недвижимость, ага, каждый день покупая по квартире. Регистрировать транспортные средства, а вот сейчас было больно. Оформлять кредиты и займы, на этого я вам и в мирное время не советую. Вам ограничат право управлять транспортным средством. Судя по всему, ваши права станут недействительными. Итого резюмируем, 7 дней до запрета выезда и 20 дней до ущемления в правах, ну в общем не хило, но терпимо. Опять же пока не запретили АГС, неявку по болезни и прочим уважительным причинам и всевозможные отсрочки. И вот что я думаю. Удивительно, но ведь есть и другое будущее. Я вот рисую этот ролик в Stable Diffusion, это нейросеть. Где-то есть люди, которые придумывают нейросеть. Как мы докатились до всего этого, Юрка.